Всем привет! На связи Хаос. Сегодняшний видеоролик посвящен Хабаровскому мелькомбинату. Он был основан в 1936 году, в годы второй пятилетки. С 1947 года ему присвоено название мелькомбинат номер 11 имени Андреева. Затем с 1958 по 1976 годы Предприятие именовалось Хабаровским мелькомбинатом Краевого производственного управления хлебопродуктов, а с 1976 года получило название Хабаровский комбинат хлебопродуктов. В начале 60-х годов на территории мелькомбината начато строительство громадных железобетонных элеваторов, которые впоследствии стали основными производственными мощностями завода. Комбинат занимался изготовлением и реализацией муки, крупы, комбикормов и других продуктов переработки зерна, После банкротства в 1999 году товарищество с ограниченной ответственностью Хабаровский комбинат хлебопродуктов на его базе было создано государственное краевое унитарное предприятие Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат. Общая площадь мелькомбината составляет примерно 13 гектаров. Элеватор на мелькомбинате выполнен по типовому проекту. Посмотрим на элеваторы в других городах, выполненных по этому проекту. Город Сыктывкар. Колоссальный комплекс мелькомбината был запущен в работу в 1970 году. С 1990 года предприятие переименовали в открытое акционерное общество Коми Хлебопродукт. В 1999 году оно обанкротилось, а производственные здания забросили. Город Киров. Кировский комбинат хлебопродуктов был введен в строй в 1960 году. На основании решения арбитражного суда от 1999 года открытое акционерное общество Кировский комбинат хлебопродуктов был признан банкротом и ликвидирован. Элеватор законсервировали в 2011 году. В 2020 году элеватор снесли. Город Улан-Удэ. Мелькомбинат начал свою историю 1 мая – 1935 года в 1971 году здесь возвели первую очередь элеватора емкостью более 24 тысяч тонн еще через пять лет вторую на 17 тысяч тонн в 2018 году мелькомбинат признали банкротом сегодня частичный комбинат все же работает отсюда выезжают грузовики заполненные зерном по территории катаются вагоны его дальнейшая судьба пока неизвестна Рассмотрим устройство элеватора более подробно. Он состоит из весовой, приемного отделения для выгрузки зерна, рабочей башни, самое высокое здание на мелькомбинате. В ней располагаются машины для предварительной, первичной и при необходимости вторичной очистки зерна, а также система аспирации для очистки от легких примесей, сушильного отделения, отделения хранения, которое представляет собой силосы, банки, требуемой вместимости Расположены либо в один ряд, либо в несколько рядов, что позволяет хранить различные культуры или сорта одних и тех же культур в одном элеваторе, отделение отгрузки, административно-бытовой корпус, лабораторию. Вначале зерно доставляется машинами или ЖД-транспортом на мелькомбинат. После разгрузки зерно, которое поступает снизу специальными конвейерами, доставляется почти на самый верх прямиком на весы. После взвешивания зерно, поступившее в рабочую башню посредством транспортировочной ленты, проходит через зерноочистительные машины, сепараторы, избавляясь от всевозможных примесей. После обработки зерна происходит сушка зерна в зерносушилках. По завершении сушильного процесса зерно с помощью верхнего конвейера поступает на надсилостный транспортер со сбрасывающей тележкой, разгружающий зерно в силос для дальнейшего хранения. Зерно хранится в силосах, часть из которых оснащена установками для дезинфекции и активного вентилирования. Температура зернового продукта измеряется термоподвесками, которые устанавливаются на разных уровнях. Какова же дальнейшая судьба мелькомбината? В настоящее время большая часть производственных площадей и элеватор распилены на металл. Запустить заново производство не удастся. Хотя в ближайшее время он все так же будет стоять на месте. Однажды настанет момент, когда мелькомбинат перестанет существовать физически. Очень вероятно, что его начнут разбирать и сносить. А вместе с ним уйдет очередной этап истории нашего города. И на новом освободившемся месте будет... Возведен новый жилой микрорайон или огромный торгово-развлекательный центр. И тогда мы больше не увидим такие монументальные сооружения. И мелькомбинат останется только на фото и в нашей памяти.